Здравствуйте, посетители Немиркин-центра, с возвращением. О чем вы думаете, когда слышите слово «депрессия»? Как и многие, вы можете представить себе плачущего человека, свернувшись калачиком на земле. Но это еще не все. Поэтому, чтобы помочь вам лучше понять, что такое депрессия на самом деле, и развенчать некоторые распространенные заблуждения, вот шесть вещей, которые люди с депрессией хотят, чтобы вы знали. Первое. Депрессия не имеет ничего общего со слабостью. Многие люди часто приравнивают наличие психического заболевания со слабостью, но это не так. Люди, страдающие от депрессии, могут быть не в состоянии вставать с постели каждое утро или справляться с ежедневным стрессом, но это не значит, что они менее достойны. Легко спутать их трудности с линию и назвать их слабыми, эгоистичными или даже раздражающими, потому что вы не видите, через что они на самом деле проходят каждый день. Важно понять что если ваш друг не может поднять настроение, как это делают все остальные, это не из-за недостатка усилий. Борьба с чем-то, что может быть настолько подавляющим. Но невидимым для других является изнурительной и наносит вред психическому здоровью любого человека. Во-вторых, важно знать о своих общих провоцирующих факторах. Люди, страдающие от депрессии, часто знают, что вызывает у них мрачное настроение, и поэтому они могут избегать определенных мест или предметов, чтобы защитить себя. Если они уже говорили вам, что, что то конкретное заставляет их чувствовать себя ужасно, постарайтесь воздержаться от предложения каких-либо действий, которые могут спровоцировать их и ухудшить их состояние. Не принимайте это близко к сердцу. Когда ваш любимый вечер кино внезапно становится слишком тяжелым для близкого вам человека, это не нападение на вас, а сложная ситуация, когда у них нет другого выбора, поскольку для них это тоже очень тяжело. Третье. Не заставляйте их чувствовать, что они неправы. Если они говорят о самоубийстве. Во многих культурах самоубийство – запретная тема, поэтому многие люди вообще избегают говорить об этом. Но всегда есть причина, почему некоторые депрессивные люди хотят покончить с жизнью. Многие из них могут втайне желать покончить с жизнью, потому что они не могут представить себе, что будут жить так до конца своих дней. Однако это не означает, что каждый суицидальный человек хочет осуществить эти мысли или что люди должны избегать поднимать эту тему. Если кто-то говорит что-то вроде «я бы хотел, чтобы меня больше не было в живых», это не значит, что вы должны сказать им, что они неправы, или просто игнорировать их замечания. Вместо этого, возможно, будет полезнее выслушать то, что они хотят сказать. Если вы или кто-то другой чувствуете депрессию или размышляете о самоубийстве, пожалуйста, помните, что вы не одиноки. Мы добавили список телефонов доверия для самоубийц в описании ниже. Пожалуйста, воспользуйтесь ими. Номер 4. Не сравнивайте страдания. Многие люди часто совершают ошибку, сравнивая эмоциональную боль одного человека с физической болью другого. Однако одна вызвана химическим дисбалансом в мозге, в то время как другая вызвана травмой. Когда вы ставите под сомнение чью-то боль, говоря такие слова как «мне было так же плохо раньше, и я справился с этим», «ты тоже сможешь это преодолеть» или «ты должен перестать так грустить». Ты не знаешь, что такое настоящая печаль? Вы не помогаете и, возможно, только способствуете стигме, окружающей психические заболевания. Депрессия – это не то, что люди решают сами. Никто не хочет страдать от депрессии, поверьте мне, и она не имеет ничего общего со слабостью, ленью или излишней свободой. Для тех, кто не страдает от этой болезни, поймите, что это требует много сил. Чтобы справляться с болью каждый божий день и просто жить своей жизнью, часто оказывается сложнее, чем может показаться со стороны. Номер пять. Не осуждайте их способ преодоления трудностей. Для некоторых разговор о своих чувствах помогает больше всего, но другим может понадобиться что-то другое, каким бы странным это ни казалось. Если кто-то сказал вам, что чувствует себя лучше. Если они пишут песни всю ночь напролет, то позвольте им это, даже если вы думаете, что есть другой способ более полезным или логичным. Иногда вам может понадобиться сделать шаг назад, зная, что нет одного верного лекарства для всех. И номер шесть. Дайте им свободу. Независимо от того, насколько кому-то нравится проводить время с другими людьми, для человека с депрессией это может стать психологическим истощением. Когда слишком много социальных контактов, таких как собрания и телефонные разговоры, вы можете обнаружить, что им необходимо побыть в одиночестве, чтобы восстановить силы. Это не означает, что они отстраняются от мира или что вы им не нравитесь или не хотят больше с вами общаться. Вместо того, чтобы пытаться заставить их тусоваться или постоянно разговаривать с вами, уважайте их желания и дайте им столько пространства, сколько им нужно, чтобы вернуться полными сил и готовы к тому, что их ждет впереди. Каков ваш опыт общения с людьми, страдающими депрессией? Расскажите нам об этом в комментариях ниже.